Всем привет ребят, у микрофона снова Максим, и сегодня я поделюсь вами первыми впечатлениями после 10 часов в Альфе Back for Blood. Также в этом ролике есть конкурс на 10 подарочных долларов в стиме, чтобы поучаствовать, просто подпишитесь на канал, поставьте всего один лайк и напишите осмысленный комментарий по теме ролика, указав ID любой вашей соцсети, не ссылку. Поехали! Начать стоит с того, что Back for Blood не совсем умещается в рамки предыдущих игр Left 4 Dead, да, безусловно, идея примерно все та же, 4 выживших перебираются из точки А в точку Б, попутно выполняя какие-то задания и выкашивая толпы зомби, но главная концептуальная проблема заключается в том, что выживших не 4, их 8, а помимо играбельных персонажей, их еще сотни других. По лору игры, мы выжившие из огромного форпоста надежда. Выбравшись на очередную вылазку за ресурсами в Эвансбург, мы, Эванжела, Волкер, Холли и Хоффман попадаем в засаду и должны как-то выбраться. Мир игры оказывается не такой уж и мертвый, как кажется на первый взгляд, ведь то тут, то там, слышны крики и перестрелки целых толп других выживших. В убежищах мы видим полноценно развитую систему торговли и обмена с местными барыгами, а в финале кампании нам на подмогу и вовсе приезжают вояки на хаммерах с миниганами. Понимаете о чем я, атмосфера как будто немного не та, играя в Back 4 Blood вы не чувствуете себя главными героями какого-то фильма, вы не чувствуете, что от вас что-то реально зависит, вы, получается, всего лишь человеческие расходники, группа которых если и помрет, то мир не остановится и продолжит прекрасно существовать. Важно подметить, что говоря об этом, я просто привожу отличия вселенных, а не пытаюсь выделить какие-то существенные недостатки. Вместо этого давайте лучше чуть подробнее поговорим о геймплее, ведь там, я вас уверяю, есть что обсудить. В процессе альфа я покопался в файлах игры и уже точно могу сказать, какие неанонсированные оружия, враги компании и игровые персонажи будут на релизе. Но в связи с тем, что за издание и частично разработку Back for Blood отвечают типичные корпоративные крысы, если бы я хоть как-то попробовал показать что-то из внутриигровых ассетов, этот видос сразу бы снесли с YouTube. так что давайте так, в своем телеграм канале я опубликую весь визуал, а в этом видео просто голосом озвучу что и как, для начала немного о моих впечатлениях и потом чуть конкретнее. Во-первых, какая нахер альфа, игра выходит через полгода, если б в игре оказались серьезные геймплейные или идейные недостатки, как они вообще собирались пофиксить это за 6 месяцев. Во-вторых, искусственный интеллект у ботов отстойный, нормально поиграть в Офлайне, скорее всего не выйдет, так как игра сильно завязана на командных взаимодействиях. А вообще о каком взаимодействии может идти речь, когда боты при первом же получении коктейля Молотова просто кидают его себе под ноги и успешно сгорают, с другой стороны полностью отсутствует баланс особых зараженных, если в оригинальной игре ты их встречал если повезет раз в пару минут, то тут они спавнятся нон стопом, а иногда еще и в нескольких экземплярах. За время альфы у меня пару раз были ситуации, когда заспавнилось сразу три плющихся херотений и просто вся команда застревала в какой-то конче и проигрывала из-за того, что пытались друг друга освободить. Также меня немного расстроили механики ближнего оружия, по большей степени оно оказалось бесполезно, так как бьет не по области, а точечно, плюс ко всему отсутствует хоть какая-либо возможность оттолкнуть от себя зомби, то есть если у вас закончились патроны, пережить нападение орды с битой или каким-нибудь топором просто не выйдет, так как вас загрызут. Ближнее оружие становится хоть как-то юзабельным, только если во-первых выбрать нужного персонажа и во-вторых собрать подходящую колоду перков. И Ой-ой-ой, чувствую, у многих из вас сейчас бомбанет, так как просто купить, скачать и запустить игру с друзьями у вас не выйдет. Помимо того, что вы потратите 8000 за минимальную комплектацию на себя и троих друзей, а иначе, как я уже говорил, играть будет не очень интересно и сложно, вам придется еще и пару часов изучать взаимодействие карт перков между собой и между персонажами, то есть по-хорошему, каждому из вас нужно будет выбрать роль, тактику игры, персонажа и собрать под все вышеперечисленное колоду из нужных вам карточек. И заметьте, несмотря на мою скептическую интонацию, я не говорю, что это в целом плохо. Лично мне, как человеку, которому нравятся настольные игры, было в кайф сидеть и разбираться в тонкостях различных механиках и нюансах, но какому-нибудь работяге с завода это будет просто неинтересно. порог вхождения в игру сильно возрастает и вместо того чтобы вечерком помесить зомби, этот бедный работяга будет сидеть и разбираться, так как две а на консолях пять к слову, он уже отдал, а со стандартными колодами играть просто неудобно. Обычно Колода состоит из 15 карт, одной первичной и 14 оставшихся. Первичная карта разыгрывается сразу, и вы получаете ее гарантированно в начале игры. Остальные же карты вы пикаете немножко рандомно. 4 дополнительные в начале игры и по одной дополнительной после каждой смерти или прохождения на следующую локацию. Лично я на момент Альфа собрал две удобные для себя колоды. Одну для милишников, чтобы хоть как-то комфортно играть в ближнем бою. И вторую универсальную, похожую по механикам на классический Left 4 Dead. То есть в самом начале в качестве экипировки я гарантированно получаю УЗИ, потом среди рандомных стараюсь выбрать карточку, которая отключает прицеливание на правую кнопку мыши и повышает точность стрельбы от бедра на 30%. То есть в целом система перков и колод потенциально расширяет базу игроков, которая будет заинтересована в проекте, так как каждый найдет что-то для себя. Однако лично я провел в игре минимум часов 5, прежде чем начал хоть минимально понимать, как работают и взаимодействуют все механики между собой. Сам по себе Back for Blood играется довольно бодренько, также бодренько как и Left 4 Dead. Стрельба конечно аркадненькая, да и анимации сроватые, но чего собственно стоит ожидать от проекта, который во-первых находится как бы в альфе, слэш бете, не знаю как это правильно назвать, и разрабатывается с учетом консолей и кроссплея. На момент в кавычках Альфы нам дали пощупать одну полноценную компанию Эвансбург четырех игровых персонажей. Это Иванжела милишник, который быстро бегает, Волкер закаленный вояк, который точно стреляет, Холли это типа милишник слэш танк, который хорошо косит толпы зомби. И Хофман суппорт, который может переносить много дополнительных предметов и выбивать патроны при убийстве противников. Из неписей это военные в конце компании Эвансбург и зашуганный торговец в одном из сейф хаусов. Из оружия это 5 винтовок, 4 ближнего, 3 пистолета, 1 легкий пулемет, 2 дробовика и 2 пистолета пулемета. Из зараженных это 2 вида толстяков, 1 громила с большой рукой. Одна плюющаяся мразота, которая ловит вас в паутину, один босс-огр, которого кстати невозможно убить, так как он просто дважды скрывается, когда вы сносите ему по 3 хп, обычные зараженные и бронированное зараженное. Но, как я уже говорил, я покопался в файлах и уже сейчас могу сказать, что же нас ждет в будущем. Все профы, как я уже говорил, будут в телеграме. По идее их должно было быть 4, но в файлах лежит 6 дополнительных игровых персонажа, это док, джим, Карли, Кеф или Кевин, Меган и Мамка. Ее, кстати, уже официально подтвердили в твиттере, но и она стоит на превью этого видео. Из NPC это 9 персонажей с именем, а точнее Джош, Ченда, тренерка Брин, Дасти, Эммет, Гарнер, Кенни, Ваяка, Филлипс, и 28 безымянных, но также сюжетных NPC. 8 полноценных сюжетных компаний без учета Эвансбурга. А это деревня Блюдок, CDC, церковь Финлей Уиль, Мейнер, полицейская станция, Клок, Туннель Титанов и Фордпост Надежда, о нем чуть позже, так как там довольно интересная концепция. Из оружия это деревенская винтовка, 4 вида ножей, один из которых боуи, копье, береты, М249, переносной миниган, две крупнокалиберные снайперские винтовки, три дробовика и три пистолета пулемета, MP5, UMP45 и Вектор. Ну и парочка особых зараженных, в виде подобия танка, прыгающие ведьмы, ползующих червяков и новых видов боссов. А теперь к самому интересному. Форт Пост Надежда значится в игре как две разные локации. Одна как полноценная компания. Другая, как игровой хаб, на котором мы будем менять текущее задание. Чуть подробнее покопавшись в файлах, я могу примерно писать, как это скорее всего будет выглядеть и работать. Компания на форпосте будет одна из первых. В результате ее прохождения мы разблокируем условную зеленую зону, куда со временем будут приходить различные сюжетные NPC и продвигать нас по истории. Что-то похожее мы видели в Dying Light. В этом условном хабе слэш-зеленой зоне будет карта, где мы будем менять текущее задание. Непись типа оружейника, у которого можно будет редактировать колоды и еще какие-то интерфейсы для настроек и изменения режима игры. Кстати о них, помимо стандартного копа КО и версуса, ожидается еще и режим с обороной локации, где вы отбиваетесь от волн противников, создавая в процессе всевозможные баррикады, что-то по типу зомби-режимов в Call of Duty. Также коп КО для одновременно восьмерых выживших и режим челленджей прямо как в Left 4 Dead. Резюмируя все вышесказанное, за минимально 2000 мы получаем игру лишь с потенциальным будущим, высоким порогом вхождения и отсутствием как такового моддинга, так как это напрямую конфликтует с их моделью монетизации проекта. К примеру, один из пользователей уже сообщил, что его забанили на официальном дискорде просто за то, что он добавил свою карту в игру, не заходя при этом в мультиплеер. Если разработчики не побеспокоятся о том, чтобы видзаменить вот этот бесконечный разнообразный моддинг от комьюнити выпуском своего регулярного бесплатного контента, игру безусловно ждет медленное и очень мучительное забвение. На данный момент, судя по их действиям, я крайне сомневаюсь, что они собираются ограничиваться лишь косметической монетизацией и если это в итоге так и выйдет, то Back for Blood постигнет судьба Evolve, которая также весело игралась, но была убита отвратительной монетизацией от издателя. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, также обязательно можете глянуть предыдущее видео, там я рассказываю про будущее обновление CS GO. Отдельное мега спасибо Алексею Банникову за самый топовый уровень спонсорства, а также Роману Алексееву, Владу Хексету, Аяру Тимофееву, Статиксу, Феникс Сорду, Сирасуму, Локису, Лайфтео, Строубери, Одоку, Дмитрию Комаревцеву, Кате Марковкиной и Бомж Ченелу. Увидимся.